Ты думал, будешь отлеживаться дома на диванчике, так грея свои пяточки у камина? Да ни хрена, нужно поднять свою волосатую задницу, да толстую, жирную, и двигаться прямиком э, в город. Всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch продолжает играть и исследовать мир Вальхейма! Как уже многие догадались по названию, сегодня речь пойдет про то как апнуть ваш верстак до пятого как минимум уровня и как прокачать вашу кузницу до шестого а, уровня, какие компоненты нам понадобятся, куда надо будет идти а, все и много другое в сегодняшнем а, выпуске, дорогой зритель. Поэтому наливай чаечку, готовь печеньки и приятного тебе просмотра, а мы конечно же начинаем! Да, рано или поздно придется столкнуться с такой проблемой, как например апнуть какую-нибудь свою пушечку а, до нужного вам уровня раньше эти, этой пушечкой у меня был такой молот как оленемор и я все время хотел понять как же его апнуть а, до желаемого пятого а, уровня а верстак у меня был до этого четвертого уровня, который прокачивался стандартными, а, стандартными дополнениями, это была колода для рубки, это значит был дубильный станок это у нас, значит, было Тесла. Все эти три элемента давали мне прирост 4 к уровню. А для того, чтобы апнуть этот самый Алинемор, нужен был уровень верстака, как минимум, 5. Если мы вот тут вот в апгрейдах посмотрим, то необходимый уровень нам показывается вот в этой а, вкладочке. Также у нас наш станок можно апать и до более высоких уровней, но пока я еще до этого пунктика не дошел. Сегодня постараюсь рассказать, как, как апнуть верстак хотя бы до 5 уровня уровня. Ну и для того, чтобы апнуть верстак до пятого уровня, нам потребуется такая, значит, полочка для инструментов. Из чего же она крафтится, спросите вы, а я конечно же вам а, продемонстрирую. А, вам, ребятки, понадобится для ее изготовления следующий а, компонент, такой как обсидиан. Да, друзья, обсидиан и никак иначе. Плюс качественная древесина и плюс железо. Запомните, ребятки, эти три компонента. Давайте посмотрим, где у нас все это дело можно найти. А, рассказывать, ребят, буду именно про приблуду для пятого уровня верстака. А, вот те самые, которые у нас стандартные, типа колода для рубки, знаете, дубильный станок и Тесла. Они нам даются практически, а, практически на начальном этапе игры. Если же, зритель, ты хочешь найти подобную, подробную информацию, как прокачать свои, значит, кузницу и верстак я уже делал видео на этот счет, поэтому переходи, пожалуйста, в плейлист по Вальхейму там ты найдешь много интересной годной информации, все, ребятки, по ссылочке в описании, ну и пошли, ребят, покажу где у нас можно найти этот самый обсидиан, нас интересует, друзья такой ресурс, как обсидиан, и вот как раз таки за этим обсидианом мы сейчас и отправимся, для его добычи потребуется, конечно же, отправиться в горы, да-да-да, зритель ты думал, будешь отлеживаться дома на диванчике, так грея свои пяточки у камина? Да ни хрена! Нужно поднять свою волосатую задницу, да толстую, жирную, и двигаться прямиком э, в горы. Там нас ждут огромные, ребят, препятствия, огромные испытания. Но нам все ни почем, и мы справимся, ребятки. Морда кирпичом, нам все ни почем. Прежде чем идти в горы, зритель, скажу тебе сразу, запасись, пожалуйста, вот такими вот э, медовушечками. Да, мор морозоустойчивая медовушка она называется. Она позволит тебе резать, значит, дебаф, который будет накладывать тебя постоянно дебаф это, ребятки негативный эффект который будет постоянно висеть на вас пока вы будете пребывать в морозном биоме и потихонечку вас раздамаживать когда вы ребят идете в горы опасайтесь очень злых волков да они будут вас пытаться настигнуть пытаться конечно же нагнуть но не давайте себя в обиду ни в коем случае отбивайтесь как царь и бог от этих злосчастных прыщелык и тогда вы будете увенчаны успехом не только ребят ресурсов с этих волков но но еще и добудете обсидиан. Ну что ж, вот, ребят, как раз-таки я дошел до одной жилы, да, она находится в достаточно большой высоте, ой-ой-ой, а, а вот там как раз-таки, ребятки, скорее всего, ребят, ждите а, встречи вот с такими вот дракончиками, когда вы, значит, пойдете за обсидиану, они вас будут постоянно везде настигать. Лучше всего прихватите с собой а, лук, и тогда вам будет гораздо проще бороться с этими, значит, ледяными стражниками этих а, мест. Вот, ребят, все легко и просто. А, плюсом еще, вот, когда вы их будете убивать, вы с них будете иметь вот такую вот интересную а, штуковину, как а, слеза, или как она называется? Морозо морозная железа, которая понадобится вам да в дальнейших а, крафтах. Вот, ребятки, то, зачем мы сюда, собственно говоря, и а, пришли. А, да что ж такое? Задолбали! А еще один, ребят, морозный дракончик нас тут преследует. Вы посмотрите на этих наглецов, а? Синяя птица в небе и кружится, Приходит братишка Скретч и решает проблему. Так, ладненько, ребят, не отвлекаемся. Вот то, собственно, зачем мы сюда и а, пришли. Жила обсидена, выглядит, ребятки, вот таким вот а, образом. Это такие черные камушки, да. А, в общем, а, аналогия, ребятки, с оловом, который можно найти на берегах а, черного леса. Аналогия с оловом, и спавнится она вот так, это руда, ребятки, вот такими вот а, небольшими а, пластами. Просто, ребятки, для ее добычи используйте железную кирку, как братишка Скретч. Да-да-да, просто, я не знаю насчет, ребят, бронзовой, сможет она добыть или нет эти самые, эти самые рудные скопления. Но железная со 100% гарантией уже может это все дело сделать а, грамотно. Когда вы, ребятки, соберете немножко обсидиана, да, или обсидиана, блин, как правильно-то он называется? Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто более просвещенный, чем братишка Scratch. Когда вы, ребят, соберете эти самые обсидиановые осколочки, да, обсидиановую руду, вам откроется сразу же несколько а, рецептиков. Да, вот еще, ребят, залежи обсидиана. Их тут очень много, ребят. Просто побегайте, да, по высоким горам под мечом нужно бегать, не по низким, да, которые зачастую встречаются, а нужно искать на вы... вот такую вот огромную, ребят, высокую гору. Скорее всего, на вершине которой будут еще большие страшные каменные големы, которые также будут пытаться вас догнать и нагнуть. Да, поэтому привыкайте, ребят, к суровым условиям. Вальхейм слабаков не любит, поэтому, зритель, да, смотри мои видосы, да, чтобы прокачать свой скелет и тогда ни одна зверушка тебя здесь не нагнет. Ну, а мы, ребята, идем дальше. Ну, что ж, я, я уже, наверное, говорил, да, как только вы соберете первый свой обсидиан, вам, вам откроется несколько а, рецептов, в числе которых и будет а, тот самый чертеж а, нашей с вами, значит, а, нашей с вами стоечки с инструментами. Предлагаю сразу же накопать этого обсидиана на, на, хотя бы со стак или больше, да, а, потому что из него делаются очень а, Хорошие а, Элементы, помимо той самой Ой, волки, ребят, опасайтесь волков, они здесь очень Злые, да, они здесь очень больно Кусаются, и никогда, ребят, не шатайтесь По этим местам, как в какой-нибудь в, дра... в драной броне, как это сейчас делает Братишка Скрэч, да, и это, конечно же а, Будет вашей Ошибкой, и потом только вы сами Только вы сами будете Себя винить в этих всех проблемах ваших Да, у меня просто-напросто пушечка, ребят, есть Здесь я могу от них отбиться, на, получается, сранец такой. Ой-ой-ой, еще один волк. Откуда? А откуда столько волков набежал? Я не понял. Не понял, братишка скреч, откуда столько волков? Ну-ка, давай сейчас мы их всех тут разгоним, да? Набежали они тут, понимаешь ли, что они тут хотят этим доказать? Ой, да что ж такое? Кусается! Ой, кусается. Ой, какой, какой жесткий волчар нам попался. Хочу сразу сказать, что слишком сильно упароваться в добыче обсидиан не стоит. Добыли буквально столько, сколько вам нужно для крафта этой самой с вами нашей полки для инструментов. А Точнее, 4 штучки. И можно успокоиться и смело идти обратно. Но лучше всего, всего раз уж вы попали в горы, да, и пока у вас висит баф, значит, на морозостойкость, добудьте сразу себе стак или два. Ну или сколько сможет вместить ваш инвентарь. И отправляйтесь обратно. Считайте, что цель уже номер один у вас выполнена. С обсидианом в кармане можно спокойненько путешествовать через порталы. Когда ты добудешь обсидиан и придешь на свою базу, не стоит пихать его в печку, потому что этот ресурс, он не переплавляется. Он используется в крафте прям целиком, как вы его а, добыли. Поэтому не мучите себя вот этой всей рутиной, да, пытаясь там запихнуть его куда-то. Не надо, ребят, просто подходите к столу, а, просто, ребят, нажимаете на молоточек, да, а, копите себе древесинки, копите себе железо. И устанавливайте вот такую вот обалденную полку для инструментов. И вуаля, друзья! Рук, твой верстак теперь уже номер 5, и это очень круто, и ты сможешь прокачать свои необходимые всякие шмоточки или же оружие до нужного тебе а, уровня. Но знаешь, что верстак можно прокачивать и дальше. Есть и шестой уровень, и седьмой, но я еще пока что до этого не дошел. Как только дойду, непременно выпущу видосик. Переходим, ребят, к следующему. Это кузница и как ее прокачать, и что для этого нужно. Ну, по верстаку, на самом деле, тема самая достаточно сложная, нежели по кузнице. Чтобы, например, апнуть кузницу до 6 или же 7 уровня, вам потребуется всего лишь перейти в железный век. Ну и как это сделать грамотно и безболезненно, я показывал в одном из своих прошлых видосиков. Переходи, зритель, в плейлист по Вальхейму, там ты найдешь много интересной годной инфо инфо информации. Да, я знаю, что я уже повторялся, но сообщаю, чтобы ты знал наверняка. Давайте покажу, что можно будет сделать из улучшений для кузницы Помимо основных дефолтных, так сказать А как только мы вступим в железный век У нас откроются следующие а, крафты Первый, значит, у нас крафт Это большая наковальня, когда мы найдем немножечко железа Да, она будет доступна а, для установки рядом с вашей а, кузницей Второй, значит, у нас крафт Это стойка для инструментов То же самое практически, как и полка для инструментов, для верстака Только это у нас идет уже для нашей с вами кузнечной мастерской. В дальнейшем, друзья, нам что потребуется? Нам потребуется шлифовальный круг. Как, как получить, ребята, этот круг, я тоже показывал в прошлом своем видосике, когда я делал обзор на камнерез. Этот, ребят, шлифовальный круг делается из точильного камня, который производится у нас а, в камнерезе. Как только мы его сделаем, у нас будет доступен крафт шлифовального круга для нашей а, кузницы. Ну и также кузнечные меха. Для того, чтобы сделать кузнечные меха, на них нужен такой интересный компонент как цепи. А, вот, эти с вами, вот эти значит цепи, они находятся вот в таких вот а, криптах, да, которые открываются с помощью болотного ключа. А болотный ключ, в свою очередь, падает с босса под названием Древний, который водится в темном а, лесу. В общем, эти, ребят, Гайды тоже у меня на канальчике имеются, переходите, смотрите и все вы там а, поймете. Да, ребят, просто ходите вот по таким вот криптам, затонувшим склепам и ищите в них... Всякие разные а, сундучки Да, вот такие будут сундучки попадаться на вашем пути Когда вы будете пребывать в этих самых криптах а, И в них как раз таки и можете вы найти эти а, цепи а, Также, ребят, эти цепи можно а, выбить с а, таких, значит, а, существ Как духи, которые также могут пребывать здесь на болотах Где-то я здесь одного видел, да, раньше Ну и когда вы найдете эти цепи, спокойненько идите, значит, в свои владения В свой домик, в свою, значит, хижину, в свою лачушку Или в чем вы там живете и начинайте потихонечку, потихонечку все эти вещи крафтить, добавлять, и таким, и таким образом вы прокачаете свою а, кузницу до 5, а то и даже до шестого уровня. У меня в данном случае шестой уровень. Если честно, я не улучшаю. Я, ребята, ее могу апнуть даже до седьмого уровня, но я не улучшаю чисто потому, что мне пока а, такой сильный ап не нужен. Да-да-да, я на таком сейчас уровне нахожусь, который, в принципе, не предполагает седьмой уровень. Да, у меня нет таких апгрейдов, да, пока что сильно жестких. И мне достаточно даже шестого уровня. Ну что ж, зритель, я надеюсь, я донес, дотянется информацию, как можно сильнее апнуть свой, значит, верстачок и кузницу. Если же вдруг у тебя есть какая-то еще дополнительная информация по этому поводу, то напиши мне об этом в комментариях. Естественно, буду записывать видосики я и дальше по Вальхейму и, возможно, дополню их твоей предложенной информацией. Также, зритель, если у тебя есть идея для какого-нибудь крутого видео по Вальхейму и не только, пиши смело, предлагай мне в комментариях. Братишка скретч все читает, на все он постарается отреагировать. Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея Еще еще Обязательно увидимся и услышимся. Продолжение следует, конечно же.